Итак, друзья, для того чтобы вам перестать употреблять наркотики, вам необходимо сменить свое окружение. Наверное, вы слышали подобные изречения, поэтому давайте с вами разберемся так лет. Первое. Задайте себе вопрос почему именно эти люди находятся в моем окружении. Единственный правильный ответ будет следующее. Эти люди находятся рядом со мной, потому что у меня одинаковые с ними мировоззрение, общие ценности и интересы. Поэтому, когда вы изменитесь внутри, здесь у себя в голове, то ваше окружение потихонечку от вас отвалится. Потому что им будет неинтересно с вами, а вам будет неинтересно с ними. Поэтому сначала вы меняетесь внутри, потом у вас меняется все снаружи. Но для начала вам в любом случае придется освободиться от зависимости, и для этого вам действительно нужно новое окружение. И это должно быть окружение тех людей, которые уже прошли и решили ту задачу, которая стоит перед вами. Поэтому приходите. Ко мне на онлайн курс Ссылочка будет здесь под видео Там очень много людей, которые уже выбрались из зависимости самое главное, они хотят помочь тебе